Вет обрубился! Эй, мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Артем, Там должны быть четыре стартера! Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть а кожихи, отодвинь крышки! Жми на кнопку по сигналу! Первая кнопка. Третья кнопка. Вторая. Первая кнопка. Третья кнопка! Четвертая! Еще немного! Ах, Третья отключилась! Четвертая! Третья кнопка! Ну с Богом! Давай с нам! УРА! Слушай мою команду! Все на платформу! Пытаемся запустить систему! Ух ты! Ну ты скоростно! Иди в большой спорт! Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз!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 Давай! Слава Богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно.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 Но что, если… Так, Ульман, давай за мной. Теперь тихо. Пошли. Сюда. Отлично.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 Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница, хм, панель ДС-22. Ах да, вот же она. Товарищ полковник, что там на экране? Великолепно. Нет, не зря я учился всей этой химии в армии. Товарищ полковник, экраны как? Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Заработала! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Ура! Первый уничтожен. Второй небоеспособен. Третий небоеспособен. Добыть да этого не может! Вот, вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Отлично.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 Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Дьявол, лифт-то здесь, да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Надеюсь, он еще работает. Раз-раз. Народы метро, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили за бредную черту.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 Удачи вам, мужики. Будем за вас болеть! Мы опускались в самое черево древней цитадели. И меня било зноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на Земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им?